говорить не могу все слышно отлично еще раз всем привет все, добрый вечер как настроение Замечательно. Армен у вас как ну, тоже классно поговорим да, конечно. давайте зажигайте у кого какой вопрос комментарий давайте веселиться ничего серьезного может морда у меня будет серьезно но буду говорить Стараться с улыбкой, чтобы вы не грустили. Можно я начну? Вперед, конечно, женщине. дорога. Благодарю, ну знаешь, вот... Блин, ну непонятно, что происходит уже, как бы знаешь. Вот эти вот психологические разборки, они вот уже просто вот достали. Но достали. Вот от таких никуда. Вас достали? Да. да. Кого? Кого нас? Вас? Вас? Вас, Наталья, достали? Да. Не знаю, кого. <свист> Давно это происходит, это мучение? 10 лет. О, так вы в тюрьме, можно сказать. Отбываете срок, Наталья? Да, конечно, отбывает. Вот Давайте... Важно ли да. вопрос такой вот а, возможно ли как-то вот обойти вот эти психологические какие-то вот или все-таки вот их надо пройти да вот рассмотреть вот это все вы о проживании того что с вами происходит нужно ли вам это о том что в голове происходит вот мысли мысленный сам процесс сам мысленный процесс вот я сейчас поясню как это видится да? есть в этом необходимость пояснять как желаете. Да, желаю. Вот мысли видятся, каждая мысль осознается, но вот она идет с таким тяжелым, с, с этой вот, ну как сказать, эмоциональный ряд такой прям тяжелый. Сопровождение мысли, Да, сопровождение. эмоциональное. Вот... Да, да, да. У вас претензия к самой себе? Да. Вы устали? Озвучьте да. свою претензию, давайте ее разбирать на запчасти. Ну. Да, я, я хочу уже, вот, хотя, вы, вот я так понял вот вчера вас послушала, да, у меня, случи, у меня такое было ощущение, что у меня вот все, что я знала, все, что я думаю по поводу осознанности и пробуждения, что это все в корне неверно. С чего вот вы взяли? Ну, не знаю, у меня такое чувство, что у меня раз что-то, вот все это растрескалось. Рухнуло. Все, о чем я думала, да. Давайте, заряжайте свою претензию к себе, вот озвучьте, вот, прямо как слоган какой-то рекламный, и давайте начнем его разбирать. Армен поможет вам, вот, смотрю серьезно настроен. Мы сейчас с вами займемся. Разберем на запчасти, а, Армен? Да разберите пожалуйста, разберите, пожалуйста, разберите, или... Я сама себя разбираю, но хочу пробуждение, вот, вот просветление, пробуждение. Я уже не знаю, чего я хочу. Уже настолько, потому что ну, неизвестно, что хочешь. Вот сейчас даже говорю, я даже, вот, честно говоря, плохо понимаю вообще, в чем нахожусь. А, а что, оно не случайно. А, а, а что для вас просветление? Можете своими словами? Ну, куда, если куда вот можно я таким более сухим языком скажу, что да, любыми вот как любыми бы словами. Перефокуси перефокусировка смысленного процесса на, ну, как на объемное, на более, об, такое безграничное объемное восприятие происходящего. Да, вы главное, емко скажите, и мы сразу начинаем. А да причем тут, это вы не, ой, да почему вы думаете, что это там, я просто, я поясню, в прошлый опыт у меня был такое вот это состояние присутствия, угу. возможно, оно не точное, неверное, но оно примерно понимается, что, потому что оно А вы его с чем-то чем сравнивали? С, свое понимание присутствия? С чем -то? Нет, нет. А почему вы говорите, что оно, возможно, неверное? Вы с чем-то его сравнивали? Ну, я не знаю, вы же мастер. С чего вы взяли? Представьте себе, вы, что... вы пошли на кухню готовить жареную картошку. Почистили, помыли, порезали, кинули маслица, подсолили, добавили лучка, Ну, по, -по вкусу чего угодно вы там можете кориандр накидать, шалфей, шафран, на накидали. И потом заявляете себе, ах, какая умница, сделала классную картошку. Вы съели картошку, через 5 минут зубов поковырялись. Что-то мне эта картошка не нравится. Это же у вас в голове произошло? Вдруг ни с того ни с сего? Да. Вам да. же никто не сказал со стороны? Вы же с чем-то сравнили? Почему вы считаете, что ваша картошка хуже других? Вы же, наверное, с чем-то сравнили? Вам почему разонравилось то блюдо, которое вы принимали? Вы говорили, что я, возможно, понимаю просветление по-своему. Я была просветлена. Но, наверное, как-то не так. А с чего взяли я просветлен как-то правильно просветлен? Или Армен просветлен как-то вообще идеально? Нам до него не дорасти. Почему вы считаете, что кто-то вообще в мире существует, существует человек, который просветлен, вот правильно просветлен, вот это вот броня, вот это просветление, я хочу точно так же. С чего вы взяли, что такое существует? Это стереотип. А вы не задавали себе вопрос, там, вот на свете без малого 7-8 миллиардов человек, точно никто никогда сказать не может. Ну давайте примерно 7-8 миллиардов человек. Каждый из нас тянется к счастью. Каждый из нас, согласный, Армен, каждый хочет счастья. Yes. У каждого... Ну, с... конечно, а для чего все вообще-то? Мы движемся как будто бы к Солнцу в одном направлении. То есть у каждого свой путь. Это знаете, как ветки. Как ветки у одного большого дерева. Куча веток, и все тянутся к Солнцу. Все буквально. Редко кто в обратную сторону в землю. Это самоубийцы эти люди, которые не хотят жить. А те люди, которые куда-то тянутся к свету, все мы идем вверх к Солнцу. Но у каждого свой путь, но все равно вверх. Почему вы считаете, что кто-то на этом дереве Сейчас приму кого-то, кто-то в ожидании. Что кто-то из этого дерева, из этого веток более прав, чем вы. У него получается более лучше, чем у вас. У него больше ä, ä, претензий к жизни. Он лучше, чем-то вас. И он умеет лучше. Давайте на него все смотреть. Все веточки повернулись к нему. Потому что, как нам кажется, у него просветление лучше. Нет просветления, нет идеала просветления. Нет какой-то образца какого-то, знаете? Но нет такого художника, который всех научит рисовать. Кто-то из учеников посмотрит этот художник, скажет «Пфу, липа!» и уйдет, правильно? Ну, просто не нравится ему этот мастер. Он говорит «Я пойду к другому, выше этажом. Там есть какой-то кабинет, где учит мужчина, допустим, зовут Владимир Николаевич. Пойдемте все к Владимиру Николаевичу». Пошли, попробовали у него порисовать. Он получил урок два. «Пфу, тоже липа! Пойдем к другому!» А там есть Анна Сергеевна в своем кабинете, номер 12. Извините. Алло, Тимур, ты меня понимаешь, что я занят? Леонардо, 1990. Спасибо, давай. Извините. И вот потом мы поднимаемся на какой-то новый этаж и вдруг обнаруживаем, черт возьми, нам подходит, как нас учат учит рисовать. И мы начинаем учиться. Я к чему? А вы можете пересмотреть тысячу подобных эфиров, вы можете попробовать начать сами, вы можете придумать что-то свое, свою концепцию. Но поймите, не существует какого-то определенного идеала, какого-то света яркого, идеального, безупречного, который говорит, вот это да, вот это, вот это силище, вот это гуру, все хотим к нему. Поэтому зря вы говорите, что у вас как-то не так. Поверьте, если вы уже начали, вы уже просветлены, если вы начали этот путь, Любой путь в сторону света это просветление. У него нет ступеней. 0,1, 1, 2, 3, 10, 28. Черт возьми, сотовая! Наконец-то я просветлена. Вы шаг первый сделали на первую ступень, вы уже в нужном направлении. И у этого пути, Наталья, внимание, скажу очень важную вещь: нет точки, то есть точки начала точки А и точки Б, нет конечной какой-то дистанции, нет финиша. Этот процесс можно крутить или по кругу, или по спирали, или вдаль по бесконечности, по прямой. Это 3,33 бесконечность в математическом смысле. И, не, и в начале пути, и в подразумеваемом конце пути нет более э, просветленного или менее просветленного. Этот путь у всех разный и одновременно одинаков. У вас формула была как бы правильна, но у вас появилось сомнение, что я делаю не так, и появляется вопрос. ты сука, несешь хуйню какую-то! Вот это я понимаю, к нам забрел кто-то. Вот это просветление! Наталья, запомните, это просветление! А вы чего-то ищете какую-то формулу? Вот это человек дал! Я его, отрекла, подальше спрячу, потому что у нас веселить будет целый вечер. <св primero> так вот представьте за банде, за банде. так вот представьте э, мы с вами собрались гулять вот условно говоря, вы там живете в одном доме я живу в другом доме, и вы мне говорите Влад, идемте прогуляемся вы вышли с подъезда, я вышел по с подъезда все, мы уже гуляем с вами, Наталья это уже прогулка то же самое просветление вы задумались о смысле жизни это уже путь к просветлению вы задумались о том, счастлива я где мне счастье поискать это уже путь к просветлению. Нет понятия э, уже просветлился или только начал. Понимаете? Этого не существует понятия. Если вы в теме, вы открыли дверь, вы уже там. Поэтому все ваши вопросы это ваша ловушка ума. Вы, вы уже забурились, вам кажется, что вы в тупике. И теперь вам хотелось бы от кого-то, от меня или десятки, или тысячи мне подобных людей, которые что-то там вещают, транслируют. Вам кажется так, по-моему, интересный мужик. Сейчас что-то скажет. И во все уши прислушиваться. Что-то услышите, что-то вас зацепит. Попрактикуйте, станет интересно. Через месяц, через два заберете на страничку другому, похожему. Увидите что-то у него, скажете «Ух ты!» Но в тем времени вы уже завернете уже 2221 пальчик, скажете, это был один, десяток, другой, я их пересмотрела, я их переслушала, и вы у каждого будете брать по щепотке, по крупице того, что вы будете называть собственным опытом, но это опыт уже не ваш. Вы везде слушали кого-то, где каждый делился опытом, но... Кто-то из похожих на меня будет вас учить этому опыту, что самое страшное. Он будет вас учить, как можно вас учить. Я могу поделиться, что было у меня. Имею ли я право кого-то учить? Подумайте, имею ли я право? Нет. Пройдете вы ли собственный путь, если я вам говорю, как идти? Вы закрыли глаза, вы протянули мне руку, и я вас как маленького малыша за собой повел. Куда вы придете? К чему вы придете? В какой-то момент я говорю, Наталья, вы просветлены. Вы <гас> Хорошо, вы затряслись, глазки открыли. <гас> да, это просветление. Я говорю, да, да, да. И буду вам головкой кивать. Говорит, да, да, это просветление. вы. Боже, Владлен, спасибо, я просветлена. Я выключаю эфир, вы остаетесь в этом состоянии неделю-две месяца и понимаете, не прет, что-то не то. Надо искать новое просветление. Понимаете, у вас работала программа. Вы теперь в состоянии поиска постоянного. Чего вы уже не знаете? Вы уже все этапы прошли. Вы начали уже по кругу и просто не поймете этого. Вы уже просветлены. Я вас поздравляю, Наталья. Вы в пути. А, вы, вы одна из нас. Чего вам еще нужно? Какое? Легкости и ясности. Ясности в чем? Вот чего. Ясности? В чем? Вы недостаточно видите, недостаточно слышите. Блин, яс. ну может быть я залипла вот на прошлых опытах, как эта ясность залипла. проявлялась, что ясность. Отлепляйтесь, больше... яс... отлепляйтесь. Это присоска ума. Без... Знаете, прицепилась к стеклу или к плитке какой-то и не отобрать. Отлепляйтесь. Но они вот, как знаете, Владлен, они как за это, не за эталонное состояние, а вот, ну, как бы за, как сказать, вот происходи... произошло, допустим, ясность вот восприятия, да, вот произошла вот такая, и теперь она в памяти, и как будто такое ощущение, что, ты... что как будто ум направлен туда, направление свое ведет. Либо вот произошло вот это ощущение пустоты, вот как ты, как, ну, все. Тишины вот эти опыты, что тишина, вот все есть тишина, ничего не против, ничего, и тебя нет, и ничего нет. Не тело, для меня это факт, что я не тело. Но тем не менее, вот эти яркие живые вы, эмоции какие-то... Вы, вы, не, вы какие не тело? Ну я и те, ну не только тело, вот так. Может я говорю что-то, может... Арман, что вы об этом думаете? Я вообще думаю, что я тело. Да, я тоже. Да и да. я тоже. Что вы думаете? Что вы думаете? Вы тоже каштырь? И я тоже. Туда же. И по тому же месту. Мы и тело, мы и дух, правильно? Мы и характер. Мы и дураки, мы и умники, мы и гении, мы и лопухи. Мы добрые, злые, красивые, не очень. Мы разные. Мы люди. Надень нас, скажи, красивые. пожалуйста. Да. А скажи, пожалуйста, вот это вот, а -а -а -а. вот как бы у меня часто бывает такое вот, что вот это вот, ну, буду говорить пустота, но оно, это... что это первично, ну, как вот, ощущается, как первично, вот само вот, осозна... само пространство, вот это, да? Наталья. Тут, же... тут до меня дошло. В чем дело? Дошло. У вас в голове винегрет. Из чужих Но, концепций. И что делать? Выбрасывать что... все к чертовой матери. Каким образом? Просто выбросить, просто забыть. Представить, что не знали этого, не видели, не слышали, не чувствовали. Начинайте покрупиться в себя собирать из собственного материала. Как будто бы вы пошли... Вот, вы построили дом. Ничего там вашего нет. Каждый материал, каждый кирпич, каждая перегородка, стекло, пластик, металл, бетон, не ваш. Вам наносили его мастера, так называемые. Я не буду критиковать, я просто говорю, мастера, которые... Одни есть мастера, другие называются мастера. Не имеет значения, кто кого-то. А да я редко кого смотрю, какие мастера, Не важно, это же не само пришло. Это же пришло не само. Вы же кого-то смотрели, кого-то читали. Вам нанесли материалов всем селом, всем городом и построили для вас большой красивый дом. Вы видите, дом есть. Он классный, но вам в нем неуютно. Вы не можете понять, почему окно здесь, а не здесь. Почему дверь там, а не там. Дом красив, но внутри вам неуютно. и вы чувствуете, что-то здесь не то. Я вам предлагаю сломать этот дом, пойти за этими стройматериалами в самой магазин и начать строить с нуля. Знаете, как на стол берешь, так со стола сгребаешь все одной рукой фух, и все скинул. А у вас стол завален, вот завален, завален всевозможными конструкторами. Я есть, не я есть. Тело, Нет. дух, ум. Вы-то сейчас маетесь, вы-то чего-то ищете, а чего вы не можете объяснить? А все есть. Поймите, в мире все есть. У вас все есть. Вам ничего не нужно искать. Вы ничего не найдете. Ничего не существует того, что вы думаете найти. Я сегодня написал интересную мысль, сейчас вам скажу. Мы не в силах контролировать реальность и влиять на нее. Но это и не нужно делать, ибо безрезультат... безрезультатность этих амбиций приводит нас в тупик через ярость и уныние. Все, что нужно делать, внимание, это стать действительностью, а не пытаться с ней дружить или воевать, отделяя себя от нее. А теперь расшифрую. Вы сейчас пытаетесь со своей собственной реальностью как-то взаимодействовать, правильно? Вы пытаетесь сейчас найти с ней общий язык. Вы пытаетесь ее или подчинить, или как-то регулировать, или каким-то образом на нее влиять. То есть все, что с вами происходит, вы хотели бы что-то изменить. Кто-то вам предложит, подружись с этой реальностью, найди с ней какой-то общий язык или ну, какую-то степень взаимодействия. Другой скажет, продолжай контролировать. Ищи с точки соприкосновения, включая дипломатию духовную и пытайся с этой реальностью как-то сдружиться. А я вам предлагаю другой путь. Самый простой, самый короткий. Стать этой реальностью. Вы теперь все, понимаете? Вот вы, все, что сейчас есть, вы. Все это вы. Все, что вокруг вас происходит, не просто касается вас, это вы. Вы во всем. Если такой Такая формула в голову вам зайдет. Проблема снимается все мгновенно. С чем я взаимодействую с собой? Какие вокруг дела мои? Что вокруг мое? Я. Где конфликт? Нет конфликта, потому что все я. У вас проблемы с религией? Теперь их нет. Все я. У вас проблемы с совестью? Все я. У вас проблемы с покоем? Я есть покой. Вы э, делаете ошибки, многие люди делают ошибки, я не разговариваю, они пытаются разрулить ту ситуацию, что происходит с ними вокруг. Они говорят, есть я и есть мир, окружающий меня. Там есть люди разные, добрые, злые, умные, глупые, Но ну, это ум так говорит. Вы говорите, я хочу найти покой. Вы говорите, я пытаюсь найти в жизни себя, я пытаюсь найти в жизни счастье. Вы что-то ищете, вы хотели бы прозреть, вы хотели бы проснуться, вы хотели бы просветление. Но если вы вдруг ума заключаете сегодня, Наталья, вот прям сегодня, прям сейчас, ума заключаете, что все вокруг вас это не принадлежащее вам, а именно вы, то тогда что вы сможете искать? Что вам нужно искать, если все вы? Скажите, вот я вам сейчас говорю, Наталья, все это... Вы. Что теперь вы будете искать? Вы скажете, я хочу пить, но идите в магазин, купите попси-колы. Вот я сейчас сделаю глоток. Я, допустим, сейчас захочу, ну, скажу, мне хочется повеселиться. Ну, посижу, повеселюсь, посмотрю художественный фильм, там, ну, не знаю. Ну, как-то оттянусь, пойду прогуляюсь. Все, что вам нужно, у вас есть, оно все под рукой. Вот как вот у Армена сейчас чашка воды, воды или чая под рукой. То же самое у вас, жизнь предлагает все. Она говорит, просто возьми. Вы же отворачиваетесь, закрывая глаза, и начинаете шарить, шарить, шарить, и что-то... Вам жизнь что-то подкладывает, а вы такая, не-не-не-не, и что-то свое. Знаете, как на самую дальнюю полку. Вы залезли на самую высокую табуретку, залезли на самую длинную высокую антресоль, вам судьба говорит, я все под рукой. А вы не не не не не не И в дальнюю полку куда-то зачем-то. Руками мац, мац, мац, все подряд. Вам что-то под руку попадает, вы откидываете, отбрасываете. И продолжаете мац, мац, мац, мац, мац. А вам судьба. Да что с тобой происходит? Все уже рядом, открыть глаза. не вы упорно говорите. И дальше мац, мац, мац. Этот процесс вечен. Вы не знаете, что вы ищете. А я вам говорю, это все вы. У вас есть все, буквально все под рукой. Вопрос. Что теперь вы будете искать, Наталья? Что сейчас вам нужно? Если у вас все есть, вы хотите на рыбалку, вы завтра можете собраться на нее поехать. Вы хотите отдохнуть, вы спокойно можете взять и отдохнуть. Хотите покоя? Он сейчас включится, вы только призовите. Или дайте команду: я покой, скажите. Не ждите его, а я покой, и вы в покое. Все вы откинули, закатили глаза я покой. и дремлете. В чем состоит ваш поиск? Что вы пытаетесь найти из того, что существует все? Вам дает жизнь палитру всех, несколько миллионов разных цветов, представляете, оттенков. То есть полная палитра, все, что может сейчас как глаза различить, вам Бог дает. Ну вы же ему говорите, не, братан, извини, у меня нужен какой-то такой цвет. И вы вдруг понимаете, что вы хотите цвет несуществующий. Понимаете? Я хочу мир воспринимать из, из глубины себя. Вы это делаете. А откуда вы еще? И видите, осознавайте это. Осознанно. Вы осознаете. Вы сейчас осознаете. Я утверждаю, вы сейчас это осознаете. Более чем. Мы с вами сейчас э, говорим на глубокие духовные темы. Вы прозревшая. Я вас поздравляю. Что вы еще хотите? Вы на глубокую тему говорите. Вы говорите из глубины. Вы чувствуете очень глубоко, очень тонко, очень внимательно. Вы осознаны. Я вас поздравляю. Поверьте, вы осознан, вы просветлены. Верю, верю. Какой вы еще хотите осознанности? С надписью, с пометкой «Супер», «Мега», «Ультра», «Экстра». Какую угу. осознанность? Вы хотите турбину в голову себе в дух вставить? Битурбо поставить, как на дорогих иномарках? Что вы хотите к своему духу? Этого не существует. Это уже... Ну, как говорится, какой-то некий эксклюзив, когда мы тачку прокачиваем. Да, Армен, вы знаете? Тачка на прокачку. Когда есть хороший, красивый, мощный двигатель, а вы говорите, да нет, мне мало, мне нужно закачать, мне нужно прочиповать, мне нужно поставить еще чего-то, еще чего-то. Для чего вам этот продвинутый экземпляр? Передвигайтесь как все, как я, как Армен. Посмотрите, человек счастливый сидит. Вы посмотрите на Армена. Он счастливый человек, он счастливый. И вы, буквально, вы мега счастливы, Наталья, вы просто мега счастливы. Что вы еще хотите, подумайте. Все же есть. Продолжаем? Конечно. Армен? Я не знаю, что сейчас комментарий или ваша история? Сейчас попробую, что-то. Ну, там тоже у меня опыта было много. Так, я что-то вас не вижу. Да, у меня все вроде бы а, вот. работает. Да, вот это э, ощущение для себя, оно в общем-то должно остаться, оно то есть никуда не уходит. Просто у меня вот эта вот идея, что э, идея, да, там, скажем, что исчезает вот это вот чувство отдельного я. И как бы такого переживания тотального всего, но не было. Какие-то ну, много разных там спецэффектов Иди происходило. Туда. И в какой-то момент они уже просто уже утомили, потому что некоторые плющили так, что просто я там ложился, думал, все, кранты. Это эйфория первого опыта, да? Ну, там, с такими, там, когда внимание разворачивалось, затянуло, там вообще было переживание умирания, но не умер нифига. Только... лежу на полу на кухне, думаю, вот идиот лежит на полу на кухне. да? Да, да, да. было такое там, что все прямо психическое, физическое. Думал, сейчас узнаю, что там после смерти-то. Но что-то раз, и все остановилось. Но периодически вот сейчас то, что какая-то вот грусть, то есть я даже не пойму, что выходит. То есть вот там пару недель назад... То ли с вами общался, то ли я уже, честно, за временем не очень, оно все так проскакивает, непонятно, что когда происходит и почему. То есть вдруг как-то проснулся, и вообще все, мастера, не мастера, все, что прочитал, все увиделось таким глупым и бестолковым, короче. Вообще какое-то... и освобождение такое-то, что я вообще заморочился этой фигней какой-то. Такой бред полный, и такая прям легкость, и свободность такой, и такое, и восприятие такое какое-то, прям оно прозрачно, все такое, прям восхитительно. Так где-то там 2-3 дня просто такой бегал, что-то делал, потом раз, но при этом что-то отвалилось, как будто что-то вот, что-то отвалилось, короче говоря, и после этого такое случилось. Потом опять что-то вылезло, и опять вот какая-то грусть, так сказать, что -то непонятно, что вообще, что вылазит, я даже не, не иногда понятно, раз какая-нибудь образ там, о, блин, там, я там... Мужчина такой-то должен быть, ну, а я как-то не такой, а -а -а. как вот, вот в этой вот фантазии, нифига, не, вообще не попадаю в такого мужика. Я вообще как ребенок в последнее время, и думаю, блин, ну, как-то я не вырос. Вот, то есть такие штуки происходят. И этот я все равно какой-то есть. Ну, какой-то, я не знаю, как тело есть там, и вроде бы как ощущение себя все равно что-то есть. А что есть? Отдельное «я» знаю, вот я это. Ощущение. Опишите, Армен, да. вот что есть для вас, есть «я», кто вы? Или вам лучше говорить о том «я» в третьем лице, он или вы? Нет, «я» Не зачем в третьем, это все есть. Вы, нет, вы я... не говорите «он», да? Вы говорите «я». Я, да. Хорошо, Но тогда вот вопрос кто? «кто вы?», кто вы? Не по профессии. Давайте, я... вот, по сути. Я вы... понял, понял. Но ощущение тела очень яркое. Я вот ощущаю, что тело, но в то же время я, как и информация, как будто бы в голове. Вы себя есть, ощущаете тело, когда, когда спите? Когда сплю? Нет, я же там вообще ничего не это. Классно. Меня, как, когда ни вы, ни был, когда вы сильно дам. голодны, сильно-сильно ужасно голодны, вы буквально жрете, не кушаете, а жрете. Вы думаете, кто я, что я, вы просто поглощаете, наверное, правильно? Нет, я, наверное, этот голод. И это прожирательство. Бывают еще какие-то моменты в сексе, в тяжелой работе, в спорте, еще в чем-нибудь, вы отключаетесь от этого понимания, размышления. Есть же такие моменты? Да, бывает. Бывают даже разговоры стали происходить, что потом я как бы появляюсь и думаю, нифига, как поговорил. Но в тот момент непонятно вообще, как, как течет все просто разговор. Понятно. Так, а у вас? Что, что вы хотели бы изменить? Какая у вас претензия или какой у вас вопрос к себе? Что бы я хотел? То мне казалось, что вот это вот, как сказать, появление себя или регистрацию себя, вот это вот, ну... Вот оно должно исчезнуть, то в конце концов вообще? Или, или я заморочился, что она должна исчезнуть, и теперь, блин, это меня запаривает? Это вопрос или, или, или это конкретное желание? Вы хотели бы? Это любопытство? Или это желание? Но я бы хотел, чтобы это исчезло. Вообще, нафига думать о себе? Вот эта заморочка, она. То есть вы не хотели бы думать mm -hmm. о себе? О чем бы вы хотели тогда думать? Какие дела приходят, там делались бы. Такое тоже просто было. То есть я как-то... Ну да, то есть из памяти она сейчас появилась. Вот наблюдал за собакой, за игрой с мечом. И я фактически как бы исчез, я был радостью. То есть, но потом, когда появился, случился испуг, что я исчез, но тут прям микросекунды. Блин, ну как исчез? Я же все-таки был, но была радость. То есть, чего-то не было в тот момент, какого-то вот элемента, который вот как раз появляется, и все, и жопа какая начинается. Этот элемент просто задалбивает. Это была практика, неосознанно. Это же было круто. Это было очень круто, да. Такое переживание просто вот. Просто я исчез, и просто радость, вот за собака она... Прожачно было. Вам ну, это мешает? Поднадоело? Под Что поднадоело? Вот, вот, вот, вот эти, этот, вот эти как... практики такие, анализы всевозможные, ловите себя на какую-то мысль, я, не я, где я. Это ну, контролируется или это происходит как желание? совсем понял. Как желание м -м, анализировать. Да, вот эти все ваши э, игры ума, это желание ума поиграть или это уже неосознанно, не бесконтрольно и уже стало вас доставать? От чего вы хотите избавиться или что вы хотите понять? Давайте перейдем уже к разбору полетов. Что вы хотите? Я уже запутал, чего я хочу. Вот, вот я же говорю, вот этот вот некий я или что-то, вот эта вот заморочка, которая появляется -то. Хорошо. Расскажите это заморочка. Как ее назвать, кроме как заморочка? Что это? Это я. Вы? Это я. Это я. Давай, давайте, давайте вопрос составим. Я хочу что? Или чтобы что? Армен, пока вы не поймете, что вы хотите от себя, вы не избавитесь от этой тревожности, или этой навязчивости, или как вы это называете. Надо сформулировать. Да. да, быть этой событийностью, то, что происходит. Вот как вы сказали, что быть этой реальностью, а не, ну, как... Вот. Вы хотите быть реальностью? Вы хотите быть всем, что происходит? Или вы хотите быть отдельно, жить в своем собственном теле, в уме? Что вы хотите? Нет. Первое, да. Вы хотите быть всем? Да. Но вы же все. Докажите, вы... Докажите мне или себе, что вы не все. У вас есть хоть один аргумент? Я утверждаю, что вы все. Я утверждаю. Я это вижу, я это чувствую, я это знаю, я в это верю. Докажите. Пусть не будет тут такой презумпции невиновности. Ну, давайте все же. Докажите мне, что вы не все. Но переживаю это а я только это тело. Нет, переживает все вокруг вас. Вы да. это все. Все переживает. Дома переживают, птицы переживают, ветер переживает, космос переживает, вы переживаете. Люди где-то за стеной или за тысячу километров от вас переживают. Все вокруг волнений в вашем. Это все вы. Ничего кроме вас нет. Что вы сейчас проживаете в данный момент? Себя. Вы проживаете жизнь. Ум мыслит. Он создает мыслеобразы. Если вы позволяете уму мыслить, значит, вы позволяете уму мыслить, как бы это странно не звучало. Если идет внутренний конфликт, да что возьми, сколько можно думать, мне эта тема надоела. Почему ум не слушается да. самого себя? Да. Представьте себе, вы едете за рулем автомобиля, перед вами приближается огромная столб или железобетонная стена. Вы будете дальше на нее ехать или все-таки нажмете на педаль тормоза? Нажмете? Значит, вы отдаете себе отчет того, что происходит, Правильно? Значит, вы можете да. остановиться на физическом плане, можете. Что да. мешает на ментальном, на умственном остановить? Что? Ум – это та же мышца. А Ум – это та Но, видимо, не... Друзья мои, ум – это та же мышца, только духовная. Видимо, ничего, да, ничего. Это бицепс, не тот же бицепс, только... только в голове. Почему вы не качаете? Вы привыкли, что нужно следить за телом. Ну, диета, спорт, я не знаю, у кого что. Кто-то может растолстел, может сильно похудел, но рано или поздно мы всегда обращаемся к телу, к мышцам и говорим, я хочу быть в тонусе. Ну, может, или в спортзал походить, или на диету сяду, или йогой займусь, или еще чем-нибудь. И говорите, я слаб, мне нужно, наверное, тело подкачать. Идете и как-то вот восстанавливаетесь. С умом странные вещи происходят. Как он там думает, что он думает, я его не контролирую. А кто же его контролирует так кроме вас? Разве кто-то второй рядом есть? Тот то разве тень уходит? и вам по макушке стучит и говорит Армен, думай это, а ты думай это. У вас же нет два, три или девять человек. Всегда э, есть диалог или монолог вот, по моему собственному исследованию. Я третьего голоса не слышал. Э, один или двое говорят, один другого поддерживает или не поддерживает, другой, один одному или рот закрывает, второй другого критикует. То есть, или, или диалог, или, или, или монолог. Сам себе говоришь, я, да, ты, да, давай, не хочу, хочу, ну, давай. И идут вот эти постоянно странные качели. Потом на какой-то момент ты можешь щелкнуть пальцами и сказать, так, молчим. И замолчали. На доли секунды замолчали, а потом в этот же момент голос, чего молчим, по какому поводу молчим, не будем молчать, не хочу молчать, пошла опять болтовня. Потом голос это же самое говорит, слушай, ну... Давай практиковать, ну, мы можем взрослые люди. Ну давай замолчим, давай потерпим. Чего ты думаешь постоянно там об этой женщине, об этом мужчине, о работе, о проблемах, о деньгах, еще о чем-то? Давай о чем-нибудь другом. Ну давай о чем? О море. Хорошо, море, море, море. Второй голос. Какой чертову матери море? Проблем полная куча. Давай назад к проблемам. Или то же самое я, целый день я, я. Ну простите, физическое это тело поддается уму. Ум то говорит. В розетку палец сунул – больно. В холодную воду полез – холодно. Кипяток – спрятался. Дождь – под зонтик ушел. Облили, обрызгали – спрятался. Больно от чего-то – пальчик пососал. Мы же как-то прячемся, мы же как-то контролируем свое собственное тело. Но его контролирует ум. Получается странный парадокс. Ум тело контролирует, но ум, ум не контролирует, себя не контролирует. То есть вы, Армен, в данном случае устали от какого-то самоанализа и хотите перейти на какой-то другой уровень, где этого самоанализа не будет, но будет полнейший покой, полнейший штиль. И вот, допустим, вы говорите, я устал от этих трансформаций, мне хотелось бы какого-то единства с природой, с Богом или самим собой. Я хотел бы просто поставить точку жирную. Ни многоточие, ни запятую. Просто хотел бы успокоиться и продолжать жить дальше. С этой точки. С этого момента. Полностью сохраняя покой, баланс, гармонию и контроль. Жесткий. Контроль мой заключается в чем? Если я ставлю ум на паузу, то ум выключается. Я жму на перемотку. помоталась. Я хочу с розетки выдернуть. Выдернул и все. Без проблем. У вас Такая возможность есть. Эта функция у вас заложена по умолчанию. Эту функцию никто не дарит дополнительно за деньги или там за какие-то заслуги. Это у вас есть. Кто вам мешает этим заниматься? Это практика. Она совсем не сложная. Вы просто говорите, что вы все. Вот я не люблю повторение этих слов, как отождествление, но оно очень четко передает саму суть этого вопроса. Вы растождествлены, вы везде видите разное. Допустим, вы находитесь сейчас в комнате, вы видите прибор, который передает, вещает какую-то информацию, чашка с чаем или с молоком, или что там у вас с водой, помещение где-то за спиной, какие-то люди, возможно, рядом с вами проживают, какие-то дела, за горизонтом ума, в мыслях где-то на периферии, у вас работа, заботы, какие-то проблемы, звонки, встречи и так далее, и так далее, и так далее. В этот момент, когда мы с вами разговариваем, вы подсознательно держите где-то в охапке те проблемы, где-то в стороне. И как сейчас мы с вами закончим, и вы вдруг вернетесь во все эти проблемы, и опять все начнется по-новому. Все дело в том, что вы считаете, что мир, вы находитесь в мире, но все, что происходит вокруг вас, вам не подвластно. Вы хотели бы контролировать все. То есть, похожая история, как и с Натальей. Тут не нужен ни контроль. Тут не нужно не пытаться ум, умом управлять. Есть три прекрасные буквы. Все. Я не знаю, как еще расшифровать. Вот просто есть все. Не нужно говорить, есть я, есть мир. Есть жена, есть дети, родственники, друзья, э -э недруги, работа, безделие, деньги, безденежье, возраст, ум пол национальность, вероисповедание этого ничего нет, это говорит ум он заставляет все делить и разделением вы получается имеете картину из миллионов пазлов какой-то пазл у вас выпадает, вы ищете, роетесь на земле, опять его вставляете, на верхней части картины выпал новый пазл, вы опять его подняли вставили, он не подходит вы его с одного места в другое потом картина где-то сыпанулась, вы занервничали, запереживали, запаниковали, что-то посыпалось. Вы в панике, быстренько давай хватать, как-то вставлять. Видите, уже картина не сходится. Начинаете переворачивать ее так крутить, так крутить. Вы всю свою жизнь, по крайней мере, как мне кажется, осознанную последнее время, постоянно крутите в руках и на стене одни и те же пазлы, пытаясь собрать, наконец, полную картину мира. Вроде бы на коробочке, которую вы купили где-то, ну, теоретически, Картинка эта вся есть. И вы видите там пляж, море, девушка там голая или автомобиль какой-то, Феррари красный, я не знаю. И вы представляете, вот он идеал, который я просто должен в жизни сделать. На коробке у вас все есть, а вот на стене вы сложить не можете. И вы все хотите добиться того, чего он кто-то или пообещал, или чего вы пообещали себе, или потребовали, или вас желали. И эта мечта застряла на каком-то этапе того, что вы постоянно Роняете пазлы, выбиваете или их меняете. Этот процесс нескончаемый. Ум увлекся, и этот процесс уже не остановить из той позиции, в которой вы оказались. Да, Тупика да, я да. не вижу совершенно никакого. Вы просто заигрались в одну игру. Знаете, как малыша, посади в песочницу, если, да, у ребенка, да, ты, если у ребенка ум такой пытливый, и он э, однолюб игрушки, он особо с другими не контактирует, он может с этой машинкой, лопаткой или какой-то Песоч, песочница, и проиграться там весь день, даже не поворачиваясь, не отвлекаясь на маму, на папу или на кого-то, на других детей. Просто тупо сядьте, и весь вечер будет тут вот, вот рыться, копаться. Вот примерно произошло то же самое с вами. Вы застряли в этой игре, она одновременно вам и нравится, и нужна, и уже и бесит. То есть у вас разные бывают периоды. Вам, вам по кайфу, классно поиграли, потом вам надоело, вам хочется переучиться на другую игру, а не получается. Это все равно, что вам на PlayStation одна и та же игра, и уже несколько, черт возьми, лет подряд. Вы уже знаете все ходы, все выходы, вы уже переиграли тысячу раз. Вы свою игру хотите, а у вас на PlayStation постоянно одна и та же игра. Ну, допустим, в принц Персии». уже 10 лет к ряду, вы в принц Перси, пески времени, туда-сюда. Переходили, переиграли все. На утро думаете, так, помедитировал, помолился, или там отдохнул, погулял, повеселился. И ум опять включает, опять это PlayStation и вот такой. Когда это закончится? Ну, вы играете. Потому что где-то вам, ой, ностальгия, здесь я уже был, это место я знаю, а попробую я иначе. Но вы всегда будете играть в этого «Принца Персии». Это вечная игра. Уму не нужно приказывать, приставку не нужно перезагружать, диск ломать не нужно. Вам ничего не нужно ломать. Просто развернитесь умом в другую сторону. Посмотрите на эту картину с обратной стороны, обойдите эти пазлы, что вы собирали. Сзади-то пазл серый, сзади-то картинки нет, правильно? И просто посмотрите, что вы занимались фигней. Вам нужна картина цельная, одна. Это один большой пазл, она картина, она вам дана. Вот я вам сейчас ее даю. Не я вам ее дал, но я вам ее демонстрирую. Эта картина была вам дана с рождения, она была всегда у вас в голове, всегда в вашей судьбе, в вашей жизни и в жизни ваших родных и близких э, вам людей. Эта картина есть у каждого, она общая для всех. Она как-то для каждого по-разному видится, но у каждого есть 100% собранный пазл. Но некоторые из нас эти пазлы выворачивают, выцарапают, выколупывают и пытаются сделать какую-то свою картину. <coughs> Конечно, делайте, вы можете менять тысячу раз своих картин. Но зачем вы не доверяете мастеру, который за вас это уже сделал? Вам подарили картину прекрасно. Вы можете сказать, я сегодня вижу заказ, завтра хочу посмотреть восход. Смотрите восход. Вы хотите посмотреть красивый прибой? Смотрите прибой. Лес, грибочки, девочек, мальчиков, машинки, лошадей, космос, глубины океана. Смотрите. Но не делите эту картину на пазлы, разрывая и ломая ее, составляя из этой картины головоломку. Головоломки нет. Головоломку создает ум. Он ломает. От слова «голову» ломать. Вы ломаете голову, ломая этим картину. Я вам предлагаю простой, простой выход из этого, который вы знаете лучше меня, не хуже, лучше меня. Просто скажите, что картина готова, давно и была. Не копайтесь в этом. И теперь назовите все, что вокруг вас происходит, не просто своим, а я. Все я. Тот же самый рецепт, как и Наталья. У вас все есть. И было всегда. Вы заигрываетесь в игру, которую прошли. Зачем? Логичный вопрос. Начинайте новую или откажитесь от игры вообще. Вы ничего нового не найдете. Новых ходов не существует. Альтернативы не существует. Нового вам никто ничего не предложит. Любой наркотик, ну теоретический наркотик, который вы хотели бы получить, этот наркотик был всегда. Вы можете называть его по-разному. Вы можете принимать его по-разному. Он всегда один и тот же. Вы называете вещи разными именами. Вы говорите «жизнь», «смерть», «любовь», «бог», «предательство», «работа», «безделие», «сущность», «я», «я есть», «меня нет», «просветленный», не Это ритуальная игра ума. Уму нравится заниматься этими конструкторами. Вам скучно жить, простите, вы поверили, что существует некая игра, в которой я могу далеко зайти, просветлеть, очнуться от какой-то там жизни, или от какой-то там смерти, увидеть то, чего другие не видят, подняться на некую ступень или выйти за какую-то грань и заглянуть за ширму жизни и что-то я увижу. Увидите, если хотите. Обязательно увидите. Вы видите больше, вы видите тысячу смертей, два миллиона жизней, вы увидите какие-то богов, вы видите интересных персонажей из каких-то игр. Это все нарисует вам ум, если вы хотите. ум так как действует? Я вижу то, во что верю. Вы верите, что существует нечто, чего не существует в жизни, в явной, в реальности? И это у вас появляется. Вы верите в эту игру? Она у вас играет уже несколько лет или месяцев. Но если вы скажете, ну подожди, Арменчик, ну ведь наигрались, да? Нацаскались, да? А давай-ка во что-нибудь новое. Вот все это фигня. Вот скажите когда-нибудь себе, вот черт возьми, какая же это все-таки чушь. Дешевая фигня, ненужная, неинтересная. Я просто хочу быть свободен от всего. И вы понимаете, что все это было вашей клеткой, которую вы постепенно сами день за днем себе сплели. А теперь закрыли с нее, нацепили навесной замочек, закрыли на ключи, как а ключ куда-то там или проглотили. И теперь остались внутри. А я вам предлагаю расплести эту клетку. Все назад раскидать. Ничего нет. Все, что вы до этого знали, оказалось ненужным. Ведь то, что вы, до чего вы дошли, постепенно оказалось вашей тюрьмой в, э, в какой-то степени, верно? Вы теперь заложник а -а -а. этого. То, что вы узнали, то, что вы получили как опыт, как какие-то практики, теперь вашим является хозяином, а вы чуть ли не раб этого. Постойте, тут что-то не так вы должны сказать. Почему я раб этого, а не оно, мой раб? Если я раб этого, я в этой игре буду вечно, как персонаж, не главный герой, я персонаж, какой-то юнит на экране, передвижение, какие-то пиксели ходят, это вы в игре. Почему не вы игра, Армен? Думайтесь, почему не вы игра? Почему вы не режиссер? <coughs> почему вы не разработчик, не админ? Друг мой, это просто. А вы застряли в игре, вы персонаж, вы управляете собой же, конечно же, собой. Но это уже двое. Один играет, Второй – игра и мы. И вот вы за этим джойстиком постоянно в голове. Кто я, где я, как найти, как выйти. А что есть дальше? Открывайте новую дверь, там еще дверь. Открывайте вторую, там 28-я, 236-я. И дверь за дверью. Вам кажется, что эта дверь идет одна за другой куда-то, возможно, выше. И есть какая-то дверь, сакральная, очень важная. Я к ней только притронусь, только приоткрою щелочку, я что-то увижу, я что-то узнаю, я хочу эту дверь открыть. Где она? И вы верите, что постепенно, практика за практикой, смысл за смыслом, прочитанное за прочитанным, перепробованное само за одно за другим, обязательно вас приведет к этой двери. Этой двери нет, она в уме, ее не существует. Вы можете по кругу эти двери открывать одни и те же, абсолютно не понимая, что 10 минут назад или год назад эту дверь уже открывали. Так что меняется? Ничего. Просто сядьте спокойно, в любом положении, в любом состоянии. Когда-нибудь закройте глаза и скажите, черт побери, как мне это все достало. Можете даже матюкнуться хорошо, крепко выматериться, чтобы, знаете, вышла вся эта дуть. Улыбнуться и сказать, я хочу чего-то другого. Купите мороженое, выпейте вина, встретитесь с, каким с любимыми людьми и отдохните от всей этой чуши. После этой перезагрузки зайдешь что-то новое. Будете дальше играться, никто не мешает. Просто заигрались с непониманием и отсутствием ощущения того, что это вы в себя играете. вами не играет никто, вы. А если вы в себя играете, то все, что вас окружает, есть вы. Нет второго, нет десятого человека. Нет отдельно Бога, который на вас смотрит и что-то нашептывает, и где-то подсвечивает. Это тоже вы. Вы говорите «религия», я утверждаю, это тоже вы. Вы мне назовите любой аспект вашей жизни, я скажу, это вы. Все, что вас окружает, это вы. Вы пьете чай, вы. Чай вы, пространство вы, переживание вы, мысли ваши вы. Вы можете в этом раствориться и просто жить в каждом предмете, воодушевленном и не во просто жить в каждом, быть везде. Закрыть глаза или открыть глаза. Даже проговаривать это не нужно, что я везде. Я есть, замечательные слова, я есть. Но если некоторые практикующие говорят, я есть, очень важный момент, себя ощущая лишь телом, себя ощущая лишь Арменом или Натальей или Владленом, говоря, у меня есть имя, фамилия, возраст, пол, религия, место проживания, город, село, поселок, квартира, друзья, то круг сужается и кольцо сужается. Мы вдруг понимаем, что мы одни. Мы есть нам кажется, мы есть, но в каком-то громадном пространстве. Мы есть в мире, мы есть в городе, мы есть в квартире, в кругу друзей, единица социума. Мы себя отрезали, оторвали, как будто мы маленькие ломать из какого-то огромного пирога и пододвинули подальше от всех. И тем самым мы как будто бы одиноки. Это одиночество ваше говорит. Я устал, мне надоело, я хочу общности. Я хочу единства с миром, верно? Вы-то хотите единство. А вы от мира себя отрезали. Вы сорвали эту вишенку? Проглотили? Косточку выпрянули? Вот вам ваша вишенка. Вы ее хотели слопать? Вы слопали. Ну, наслаждайтесь. Вы съели вишенку. Оторвали его от дерева. А если бы вы были бы армен деревом, каково было бы, да? Представьте, вы вишня. Вы не съели вишню, вы не выпрянули косточку. Вы вишня. Тогда подождите, как становится все интересно. Я жизнь. Хотите смерть? Я и смерть. Я враг? Да, я враг. Я друг? Ох, какой я друг. Я веселый? Да. Я смелый? Да. Я где-то сыкливый? Конечно, что греха таить. Ну все, я. И тогда все ваши переживания не будут иметь градуса. Выше, ниже, больно, не очень, страшно, стыдно. У вас уровни, понимаете, прыжки вот эти, очки постоянно. Хорошо себя чувствую, не очень. Классное настроение? Так себе. Лень? Бодряк. Замотивирован? Не очень мотивирован. Устал? Не устал. Красив? Не очень. Растолстел? Похудел? Это же этапы жизни. И вы каждый из этих этапов пытаетесь контролировать. Как? Поставив на жесткий контроль все. Настроение я контролирую. Меня же учили. Я же читал. Я же разбираюсь. Я же почти психолог. Я же просветленный. И все через опыт. Через какой? Просмотренный, прослушанный, прожив, который прожили сами. Что-то читали, что-то видели, где-то были, с кем-то общались. Опять же, стройматериалы чужие, ломайте, покупайте свои, стройте пусть свою, не какой-то там замок, не какую-то виллу, маленькую хибару, хижину дяди Тома, постройте себе маленькую, расстраивайтесь, расширяйтесь, комната за комнатой, как некоторые дома строят, коробочка, дальше, дальше, дальше, и с годами у них там 10, 20, 30 комнат. Это те, теоретически, а в глобальном смысле вам не нужно ничего. Вот с сегодняшнего дня вам не нужно ничего. Не потому, что вы больше не хотите. Желайте, Ромен, что хотите. Все желайте, ради Бога. Желайте и наслаждайтесь тем, что можете желать. И можете себе позволить. Даже если не можете себе позволить, лишь по одной, правда, причине, что не сильно желать. Желайте, наслаждайтесь желанием. Потому что все, что вы пожелаете, у вас есть уже. Только стоит руку протянуть. И если вы... Как и Наталья, как и многие другие, будете говорить, что я есть, вкладывая в эти слова, что я есть, вот он я, вот он, можно себя потрогать за коленку, почесать за подбородок, дернуть за ушко, пощекотать себе, где, правда, сам себя свои щекотки не боишься. Рвануть волос, бороды еще-то щепнуть, поковыряться в глазу, в носу козюлю выдернуть. Вы просто чувствуете, что вы живы. Вы живете. Вот есть Армен, вот есть Лад, вот есть Наталья, вот он я. Хорошо. Боже, какое счастье. Я есть. И тут ловушка мгновенно накрывает. Я одинок. Да, я есть. Я чувствую присутствие. Я вроде как прозрел. Я есть. А единства нет. А какого мы ищем единства? Не с телом. Мы и так едины. Нас не разделить. Нас можно только убить, угробить. Тогда душа теоретически выйдет из тела. Мы погибли. А что нам хочется при жизни иметь все и сразу? С одной стороны, как многим кажется, это невозможно. Как я могу получить все и сразу? У человека меркантильного и тот, кто сильно зациклен на материальном мире, это сразу. Я хочу купить то, хочу купить то, побывать там, увидеть то, познакомиться с тем. У него сразу в материальном мире он потеряется, он всю жизнь будет потрачен на 10 работах или просто у него и в семье деньги, и он в этом мире потухнет и будет, как ему кажется, счастливо и на жить. Я не об этом мире. <coughs> Духовный мир гораздо богаче, он гораздо шире. Хотите получить все? Просто скажите, что есть все. И выбирайте из того, это знаете, как приходишь в бар, где э, все напитки доступны. Вот вы видите массу 200, 300, 500 всевозможных напитков, алкогольный, слабоалкогольный, просто прохладительные напитки, всевозможные коктейли, куча мороженого, вода со льдом, без льда, соки, все, что хотите, и оно все есть. Вы видите все, что это вам есть, все, что есть, и вы даже не понимаете, вы говорите себе, я бы это пожелал, но мне уже желание даже лишнее, мне просто нужно протянуть руку. Само по себе желание становится нерентабельным. Вот желание, что это такое? Это побуждение к чему-то. Вы хотите, ну, условно говоря, где-то отдохнуть. Вы собираетесь, покупаете путевку или платите какие-то деньги и куда-то уезжаете. Должно быть желание, побуждение, желание, реализация, получение. Целый процесс. А когда у вас есть все, вы в том же баре, в котором, где у вас напитки, у вас даже бармена нет. Представьте, эти напитки все вокруг вас. Вы просто сидите на этом круглом столике, который крутится, Просто достаете, берете. Вы не успеваете даже желать. Ум просто подает импульс, вот то. Ухватил, налил и прям с горла. Вот то. Ухватил и прям с горла. Где желание? Оно даже не успеет созреть. Это уже на уровне импульса, мгновенное. Руку протянул и можно руками просто хватать. Обходя желание, вдумайтесь, очень, очень э, э, интересная мысль. Вы можете обходить желание стороной. Они даже не нужны, потому что у вас все вокруг есть. Вам всего лишь нужно открывать рот, и чтобы в вас это заходило. Открывать сердце, и чтобы это просто залетало. Открывать глаза, и чтобы это все огромным потоком, туннелем заходило вам в ум. Вам не нужно желать. Вы просто делаете то, что делали всегда, исключая из э, этой повседневной жизни тот момент, когда вы... появилась мечта, цель, я начну собирать деньги, или я буду терпеть, или чем-то займусь, и все, вы измучены. Вы уже в процессе, вы потеряны. Для себя и для общества, для... все, вы в каком-то процессе. Это как работа какая-то серьезная, вы к чему-то идете. А представьте себе, если вы все, что имеете вокруг себя, и все, что имеется в мире, а это все ваши и вы, все, что у вас есть, вы уже назвали, что это ваша была цель. То есть вы сейчас сидите в каком-то свитере, извините, не вижу, или какая-то рубашка, футболка, вы можете сказать, что это было моей целью. Вы можете выпить сейчас чаю и сказать, что это было моей целью. Вы можете где-то проиграть в споре, в драке, где-то в работе что-то недополучить и сказать, это было моей целью. То есть все, что у вас имеется, вы должны просто себе сказать, я этого желал. Я этого желаю и сейчас. Мне большего не нужно, потому что я больше не съем, не проглочу, не потяну. У меня и так все есть. Что я могу получить больше, если у вас есть все? Вот скажите, Условно говоря, есть богатейший человек планеты, к примеру. Ему говорят, что тебе нужно? Он говорит, вы о чем? Как? Что мне нужно? У меня все есть. Говоришь духовнику, тебе что-нибудь нужно? Он говорит, ты о чем? У меня есть больше того, чем ты можешь предложить. Армен, у вас есть все. Все буквально есть. Как можно еще что-то получить? Как можно еще чего-то желать? Но это я перескакиваю вашу тему. Но если говорить более узко о том, о чем сказали вы, ваш ум в одиночестве, ваш ум устал от какого-то анализа самого себя. Он себя постоянно обнаруживает и потом постепенно от себя же отказывается. Вследствие того, что вы собой играетесь как шариком или как двумя шариками, знаете, в руки берешь и постоянно это на виду. Или один, или два шара. Туда-сюда, туда, из одной руки в другую. Вы прокатили его по шее, по плечу, пожонглировали, положили на стол. Но целыми днями или один, или два шара постоянно у вас перед глазами. То есть, ваша личность у вас всегда на виду, она всегда в уме, она всегда в фокусе, и вы не можете ее никуда убрать. Это целыми днями наблюдение за самим собой. Это можно свихнуться. Я примерно представляю, в каком вы сейчас, мягко говоря, сложном положении. Эта личность, это я всегда на виду, меречится вот так целыми днями. Ты направо посмотрел, это шар здесь. Ты налево посмотрел, это я здесь. Ты уснул, усыпаешься, и оно опять здесь. Ты просыпаешься, открываешь глаза, первый осознанный вдох, и опять эта личность здесь. А знаете, что это значит? Я вам больше скажу. Личность уже, я уже просит, раствори меня. Раствори, как сахар, как рафинат. Рафинат кубик сахара. Он вроде бы сух, он есть. Его даже можно погрызть. Он твердый, но кидая его в воду, он растворяется. Вы пьете воду сладкую. Если вы хорошо размешаете сахар, вы не увидите, что внутри воды сахар, верно? Но когда вы пьете, вы чувствуете сладость. Если эта личность растворится, в созидании, в любви, в созерцании, вообще в мире просто раствориться. Вам ваш рафинат нужно куда-то уронить. Не спрятать, не засунуть, не заставить, не уговорить. Все это будет через силу. Не нужно ничего делать, не нужно уговать, не нужно, не дай Бог, даже бороться, упрашивать, унижаться терпеть еще тоже страшная вещь. Терпеть. Ладно, это мой крест, я уже не могу. Я уже из этого выйти не могу. Пусть будет, как будет. Свихнусь, свихнусь, не свихнусь. И слава Богу. Я тоже такие версии слышал. Да, Мне один мужчина говорит, я так заигрался с медитациями. Влад, я такие вещи вижу. Я, вы не поверите. Я говорю, поверю. Конечно, поверь, я примерно тоже когда-то видел. Мне рассказывали люди, видели драконов, многих голов, видели черепа, по пол черепа распилены, ходили, мне что-то по ночам говорили. Человек медитации более полугода. Глубокий, каждый день. Это же страх. Я спрашиваю, зачем цель? Цель, скажите, вашей медитации. Я хочу что-то понять. Что, если все понятно? Я спрашиваю, ведь понятно же все, что вы хотите найти? Молчи. Так вот, Ваша личность, это вам кажется, что вы не знаете, что с ней делать. Личность знает, что делать. Она не хочет быть у вас на глазах. Она не хочет. Дайте ей свободу. Вот вам ответ. То, что она у вас маячит перед глазами, говорит о том, что она устала быть на виду. Она хочет тени, она хочет покоя, она хочет раствориться, как этот трофинат в воде. Отпустите ее, не держите, она у вас на привязи. Вы на нее ошейник поводок и целый день, как вот этого, той терьера тягаете за собой. Она говорит, да ради бога, дай мне, дай мне спокойствие. Ведь если вы отпустите из фокуса, из своего, <coughs> из своего периметра влияния личность, свое «я», оно вас больше никогда не потревожит, Оно растворится, оно уйдет. Оно не будет шагать ни рядом, ни спереди вас сянуть, ни сзади толкать, ни слева, ни в запазыке, ни на макушке сидеть не будет. Она станет всем. Вы ее не будете ощущать, вы не будете о ней думать и она вас отпустит. А знаете, что произойдет? Вы станете освобожденный. Потому что э, некоторые говорят, я слышал такие версии, я вижу свою личность, она видит меня. И мне задают вопрос, а кто у кого в зависимости? Я говорю, интересный вопрос, попробуйте на него сами ответить. И люди в разные вопросы. Это где-то Бог, это где-то дьявол. Кто-то говорит, я завишу от личности. Кто-то говорит, лично зависит от меня. А я говорю, вы понимаете, что вы оба друг другу надоели? Вы поймите, это же кошмар. Хорошо, Наблюдающий замахал уже наблюдателя. Или, то есть, наблюдаемое устало от наблюдающего. И наоборот. Это знаете, как мы сидим, допустим, целыми днями в городах, в деревнях, в селах, где бы мы ни жили, и говорим, вот август, вот июль, вот март, кто, кто как, я хочу в отпуск. Но почему мы хотим отпуск, мы задумались. Кто-то говорит, я хочу остыть от работы, я устал, мне бы там с женщинами, кто-то говорит, с мужчинами погулять, кому-то просто там побродить по озеру, порыбачить. Фактически мы устали от той картинки, которая у нас в жизни приелась. А мне один мужик правильно сказал: хорошо, мне эти рожи все достали, я хочу других лиц. Так очень часто говорят. Он прав. И тут то же самое, друзья мои, абсолютно то же самое. Наблюдаемое, устало от наблюдателей, наоборот, да, выбирайте да, точно. из фокуса. Хватит анализировать, хватит промывать ему мозги, хватит его полоскать, хватит его держать на виду, хватит его ли. Это все равно что цветок. У вас целыми днями завели вы цветок, поставили эту маленькую клумбочку на подоконник, и целыми днями вокруг нее поливаете, разговариваете, протираете. Месяц, год, два. Цветок вырос, распахнул, перерос. Сдох уже цветок. И вокруг него все ходите, ходите. Ради чего? Какой вы там свой Что вы растите? Что вы получаете? Какое удовольствие в том, что вы только видите самого себя? Представляете, вот у вас перед вами огромный мир, но у вас перед глазами всегда я, ваша личность. Она иногда разрастается до такого, что за ней ни черта не рассмотреть. Вот не видно ничего, только я, да я, практики и практики. Как только она схлопывается, растворяется, но не уничтожает, не самоуничтожает и не самоустраняет. Она просто растает рас, рас, рас, ну, и растворяется во всем. И вы просто знаете, что присутствие есть, и вы есть присутствие, и тема закрыта. Это, знаете, как прочитанная книга, раз ее на пыльную полку, и ты даже ее не вспоминаешь, ты просто знаешь, ты ее уже прочел. Вот вам ответ. Личность устала от вас, а не вы от нее. Вы тиран, а не она тиран, Армен. Вопрос в этом, вы тиран, вы измучили ее, а не она вас. Вы ее вызываете, как визави, иди сюда, иди поговорим, кто ты, где ты. А какие практики еще сейчас практикующие предлагают? Обнаружь себя. Найди себя. Я есть. Я есть присутствие. Да. И постоянно только об одном. Ты найди себя. Да мы все себя нашли. Давно все себя нашли. Как можно себя еще больше найти? Ну вот он я, господи, люди. Вот он я. Как мне еще себя найти? Ну возьму я второе зеркальце, возьму третье. Увижу себя с пяти сторон. Но ну, я есть. Меня не будет, не убудет и не увеличится. Что мне себя дальше-то искать? А тема главная, вопрос главный. Перестать себя видеть. Перестать себя наблюдать. Потому что мы же закрываем собственный горизонт. Уйти нужно со сцены, начинать, наконец, смотреть на зрителя, а не на себя. Театр одного актера. Только я, я есть. Принятие, принятие, щекнуться можно. Вот и задача главная избавиться от себя, который целыми днями перед глазами как рафинат. Воду кидаем, растворяемся. А причина побуждения какая? Я не устал. Мне не надоело никакой борьбы. Я вижу другое. Я просто вижу другое, у меня все есть. Я все есть. Все есть я. А если все есть я в вашей жизни, до мельчайшей вещи, до телефона, до печеньки, до недопитой бутылки пепси-колы, вы все есть. Хотите быть бутылкой, ум же это позволит. Я и в бутылке, я и кола, я и конфета, я и рука, я и провод от телефона. Я все, я буквально все, абсолютно все. Мое присутствие везде. И если вы во всем, нужны вам богатства, если вы во всем, вы видите проезжающий мимо вас, там, 10 метров дорогой суперавтомобиль за 10 миллионов долларов, условно говоря. Вы скажите, что все есть я. Теперь вы будете притязать на него? Если это все ваше. Вы говорите, я хочу богатства. А я вам говорю, вы богаты. Вы не верите? Вы мне скажете, у меня нет дорогой квартиры в центре города. А я вам говорю, эти квартиры есть. Вы все это. Или вам нужно знать по документам, что это ваше. Вам нужно подтверждение, печать. Но ну, это же смешно. Правильно? А духовное богатство тоже нужно печать от Бога или от дьявола. Зачем вам это? Вам же важно, что уверенность, вера, что это мое. Но если вы говорите мое, вы страдаете. А если вы скажете все есть я, вы безумно богаты. Вы тотально, вы глобально богаты. У вас есть все. Вопрос лишь в том, очень важная грань, мое или я. Скажете мое – пропали, скажете я – вы царь. Вы царь царей, вам ничего не нужно, у вас все есть. Видя на улице цветок, вы говорите «я». Вы можете подойти его потрогать, но не присваивайте, вы будете счастливы, вы будете свободны от того, что вы не присваиваете. Вы присвоите миллион долларов, вы не будете спать, вы захотите заработать второй, третий, десятый, и будете бояться этот миллион потерять, его нужно поддерживать, верно? Да. А если вы да. говорите я богат, и мне ничего не нужно? Почему? Потому что все есть я. Вы будете страдать никогда. От чего, uh -huh. если все есть вы? Вот, все очень просто. Вот она практика. Вопросы Спасибо. есть? Что-то обсуждаем еще? Или в другой раз? Так, может, в другой раз не случится. Еще тысячу, тысячу раз будем говорить. Хорошо. Может, еще какой-то комментарий, вопрос, или заканчиваем? Пока все Нет, я, я, я все услышала, что вот прям, прям, это, прям не знаю. Это освобождение. Это я прям ощутил, это надо, даже. Так, да, Да, ощутил да, момент. Да, что по кругу пошло, потому что какой-то момент принятия, что все это я, и вдруг всплыло, что к этому уже приходил. А у вас, Наталья, какое ощущение? У меня веселое ощущение. Ну, вот это вот... Ну... Да. Понимаете, то, что на... То, то, что... Тут, тут нужно что ухватить. Если вы сейчас... После Ухватилось, вот что... Если вы сейчас после того, что услышали, то, что подумали, потом начинается какой-то анализ, раскрытие того чего-то, что не дополнили или сами додумали. Если вы скажете себе то это новая формула, новый концепт или ну, какой-то новый приемчик, какая-то технология, вы все потеряете. Вы к, этому, к этой жвачке прижуетесь, весь сахарок с нее выжуете, останется одна жвачка-резинка, вы ее выплюнете, как надоевшую. Это не жуется, это не концепт, это свобода от всего. Это вам, ваш же подарок, освобождение. От всего надуманного, услышанного, приобретенного, это вам ваш собственный подарок, это находка, это сегодня вы получили клад от самих себя. Теперь все, что было об этом услышано, продумано о сегодняшнем вечере, о предыдущих десятках других с другими людьми, прочитанное, услышанное, понятое, оно не имеет значения, потому что оно не лучше и не хуже. Оно просто не нужно. Это груз. Это тысяча чемоданов без ручек, которые вам нужно было тянуть. Для чего, друзья мои, вы их таскали? Когда вам теперь, сегодняшнего дня, не нужен ни один чемодан, ни одна ручка, ни один груз. Ведь вы знаете, чем тяжелее ноша, тем короче путь. Вы их натаскали, нош, их много. И вы на полпути выдохлись, вы считаете, тянете за собой этот груз и думаете, я его не брошу, я же переживаю. Это все мое, это личность, это проблемы, это дела. Я никуда не денусь, я же это прожил, это мои годы, это, это все мое. И с этим вы пытаетесь залезть куда-то на Олимп, не получится, слишком груз огромен. Но когда вы себе скажете, я уже на Олимпе, этот груз со мной будет везде, и нужен ли он мне? Все уже есть. Зачем эти вещи упаковывать в сумки, в рюкзаки, ложить на тележки, грузить на Камазы? Зачем, если все это есть я? Зачем мне теперь отдельно взятый какой-то груз, какой там, в каком-то там мешочке тащить, когда все есть я? И вы вдруг понимаете, вы прозреваете. Так, подожди, подожди, стоп, стоп, стоп, еще раз. И начинаете проговаривать. Мне теперь, по сути, ничего не нужно, потому что я присутствие везде. Я не просто я, я есть присутствие. Я есть бытие. Если вы говорите, я это я, это отождествление себя единицей в мире. Но если говорите я есть присутствие, я есть бытие, я все, тогда все складывается. Черт возьми, я что искал, я нашел. Я что-то потерял, я не мог это потерять, это невозможно потерять, это невозможно найти. Это было, есть и будет всегда, независимо от нашего понимания. Вы можете это не понимать, тогда вы считаете, вы потеряли. Вы можете это пытаться найти, тогда вы считаете, что вы в поиске. А я вам говорю, схлопывайтесь. Все есть. Не будет, не было, есть. Да, здесь и сейчас. И было, и будет всегда, каждый день, каждое мгновение. И вопрос, что я ищу, для чего, он просто аннулируется. Он не нужен, это глупость. О чем вы? Что искать? Вот вам все. Владлен, спасибо большое. прям. Вам спасибо. Благодарю вас. Продолжаем, заканчиваем. Там да ваш наверное. Давайте заканчивать на этой ноте прекрасной, чудесной. Всего вам Все. доброго, рад каждому из вас, всех обнимаю. Спасибо, Спасибо большое, большое. Спасибо. тоже прям Спасибо. очень рада. До новых встреч. С Богом, друзья мои. До свидания. Спасибо вам. Спасибо за приводство, за присутствие. До свидания. Пока.